Всем привет, хотел бы продемонстрировать покупку вот такой вот казан из Намангана, 22 литровый, очаг, через магазин wikimark.xyz Номер заказа 1372, доставили в Калининград за 8 дней Ребята молодцы, внимательно выслушали, подобрали нам казанчик. Вот такой. Был упакован очень достойно. И она никаких повреждений не получит. Он весь в коробке деревянной. Это мы уже сняли. Почти что распаковали. Также заказали вот такие вот шумовку. Вот с таким орнаментом восточным сделано достойно, никаких зазубрин ничего, все все как и хотели и паломничек. Вот тоже никаких нареканий я думаю этого мы не хотели искали по магазинам, конечно, такого качества вряд ли увидишь такие вот моменты такие в подарок нам смеси приправы дали Спасибо, ребята. И, конечно, хочу еще раз спасибо вам сказать за вчак, который подарили. Вы, конечно, приятно удивили. Даже не сказали. А вот такие вот подарочки дарите. Очень приятно. Этот казан уезжает в Германию. Пусть и немцы учатся готовить правильные блюда на правильных казанах. Так что спасибо. Викимарт точка y z благодарны вам будем обращаться всем удачи